В нынешнем году в нашей стране существенно выросло количество выявленных поддельных денег, причем заметный скачок пришелся на третий квартал. Особенно существенно увеличилось число фальшивых долларов с января по сентябрь. Оно выросло почти на 90% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Нацбанк Беларуси рассказал о том, что за три квартала нынешнего года в нашей стране удалось обнаружить 705 фальшивых купюр, причем их количество существенно увеличилось в сравнении с аналогией периодом прошлого года. Рост составил 19,9%. Стоит отметить, что судя по предоставленной ранее статистике, в третьем квартале число поддельных денег выросло на 70% относительно первого полугодия. С января по июнь было обнаружено всего 414 фальшивок. По-прежнему подавляющее большинство фальшивых купюр это доллары США, их 84%. Причем в нынешнем году в Беларуси наблюдается их настоящий наплыв. Поддельная американская валюты было выявлено на 87,7%, больше чем за первые 9 месяцев 2021 года. Также в сравнении с прошлым годом число обнаруженных подделок номиналом 100 долларов увеличилось на 125%, а номиналом 50 долларов на 20%. Вторая по популярности у фальшивомонетчиков валюта российский рубль. Их обнаружено почти 10%. А вот евро и белорусские рубли подделы значительно реже. 4,5 и 1% соответственно. Две трети поддельных купюр находили в Минске, а в целом в нашей стране их выявили в 49 населенных пунктах. Более 90% фальшивых долларов и 70% евро были изготовлены с использованием полиграфических технологий, офсетной или глубокой печати. А для создания остальных подделок применялись технологии струйной печати и электрофотографии.